Биаша пьет в воду Теперь Биаш принялся, что ли? <laughs> Пусть пьет, молодец. А Знаете-то, девчонки -то не хотят. Сейчас, кажется, он бедра вырежет. Смотри, он какой Водопой. Да, Половину Половина ведра выпила. Молодец, бляш. Пить хотел или соль хотел? Пей, пей, пей. Тебе светло сделала, даже видишь? Ай, <как> а, <как> а, он же перелазит рогами то своими. Давай, лази, Че, Маня? все подоились вы у нас белку подоили Маньку подоили да девочки да Боня здесь торчит он у нас Боня еще все пьет а это девочка оставь то они все равно будут пить. Козочкам нашим. Да, пусть пить. Все, выглядывай. Да, они сытые вообще. Хлеб поели, все, ничего не хотят. Может, это Боня, что за разборки у тебя? С кем? Бонь? Ага Плачет им Пусть она вот этим? Потом, наверное Да, снег и сеть. Сейчас ты есть у них там Ездишь и у них а пришли к урочкам нашим кормиться там это... Ой, как его... Скорлупа яичная еще Покормить надо Смотрите, сколько снега завалило у нас Целый забор А вот Серёг-то убегает Могусь, бляху разгротать? Девчонки, налетай. Валя, иди. Низуто с карлупатом. Да, аха, да. аха, аха. Ну? Ага. Да, яйца сам же умницы, мои хорошие. Так, да, здесь два яйца. Вот зеленая. Так, здесь нету. Туда не кутилось, туда можно кутиться. Четыре яйца есть. Сутра. Ну, еще будет. Здесь все засрали. все убирать будем. Смотрите, со странным. Что разнесли? возьмем что ли яйца, Андрей? А пока мясо мясо вот сюда положим. Закрыто пожаришь покушаешь поедешь на работу всё, нет, да? Нету, все я выкормила а это, -то а это тесто это после вареников вася вместе с и предпочитают кушать Сейчас, друзья, покажу. Вчера откапывался мы с Андреем. Андрей здесь откопался, я здесь почистил. Чуть-чуть Смотрите что. Полтора метра. Сегодня будут к теплицам тропинки делать. Чтобы потом снежок подкидывать. Вот здесь глочки чтобы я подкидывать могла все тропинку сделал и останется у нас теплички и все и будем подкидывать пока снег есть, да? Больно. мясо надо взять, холодец не хочу гореть. А прикрытие, на мопеды. Это На сразу страже нарезаешь голову. Из половинки сделала холодец. Ну, на табло наш ждет, ждется работа своей. Мясо, да? Мясо. Ну вот, друзья, мы принесли мясо. Вы знаете, что у нас поросенок был а, черными пятнами. Вот такая кожа у него. Черные пятнышки. Сейчас варю, поставила варить борщ. Это у меня борщец будет. Борщ. Мы любим борщ. Да кто его не любит, да, друзья? Кто его не любит? А тут я поставила э, холодец. Будет у нас холодец... Э, будет он у нас до вечера вариться. Так что холодец э, разделили на две части. Потому что с одной, э, с одной головы, ну там ножки, голень добавила обязательно. Э, очень много холодца получится. Так как его быстро не съешь. Я решила разделить на две половинки. Вот это одна часть, и другая морозилки. Вот. Будем варить до вечера, часов 8. Пускай варится прям офигенно, чтобы мягко было. И холодец будет готов. Покажу все вам, все по ходу дела. Вот закинула капусточку нашу, нашинковала, все. Так, у нас Борщ готов. Такой классный получился. Вкусный, прям вообще обалденный. Ну, салом мы кормим кошек, собак. У нас больно-то не едят его. Зелень, как обычно, и овощи. Все помидоры, перец, чеснок, лук, морковь, свекла вот андрей нарезает мясо всю кожу убрал это боньки с васей они очень любят жевать как жвачку будет жевать ты чё с подушкой бегаешь дорен далее Так, наш холодец сварится на среднем огне. А? Ну, Кожу-то грубую-то уберем, наверное, на холодцей, да, Андрей тоже грубую-то. Имею в виду вот черное пятно. А так Ну так все, до вечера. Сейчас будем готовить. Андрей нарежет мясо, фарш сделает и пельмени стряпать буду. Все, наверное, будем. Ну вот, друзья, мы лепим с динаркой пельмешки вручную. Амина все. Тоже... Амина, Амина тоже, да, помогала первые пельмени еще... делать. Еще... Все вручную. Все чики-пуки, как говорится. И вот так вот да. Вот это, пока я э, раскидывала. А, показывай, показывай. Вот так. сейчас я беру вот это, потом да. вот так вот, и все. Они это вот. Да, Динарка учит вас. Вот смотрите, это все Динарочка у меня делает, умница моя. А, а это, это мы делали Динара, Амина и я, втроем. Это начали мы делать. Сейчас берутся кончики, и вот это вот, а потом делаем. Да. Вот туда, вверх, а здесь у нас варится а, холодец. холодец. Холодец будем делать, да, с папой еще. Так, вручку я закинула, лук закинула. Перец душистый и такой круглый. Потом чесночок. Мясо мягкое стало прямо вообще. Смотрите. Смотрите, вот, как нужно Ну еще сейчас три, оно будет вариться у меня еще. еще смотрите, как нужно как Чем дольше, тем лучше, как варится. Вот она если у вас вот да, Потом и да, у вас получается, потом ну, вот так вот. Да. Смотрите, какая она у вас перемешница. И мама. У вот, ну, ладно, показали. Не, вот, вот у меня. Все нормально. Нормально, стать. Вот это у мамы уже. А вот это меня... все вместе, я уж не помню. Все одинаковые, молодцы. Это... Давай лепить будем дальше, у нас тесто много. Чтобы да, молодец я... надо делать, ладно. Да? А новости, я, я, мама, ну а -а -а, все помощники. Молодцы. Пальчики. Сейчас Я раскатала пей... уже, пальцы-то сунула. -то тоже у меня сегодня сунула пальчик. Раскатала, нечаянно не заметила. Эй, Мина, это мое. Вот это что, а. Динар? А. Все, спасибо, папик. Спасибо, папа. Работайте. Спасибо, да. спасибо, мама. Да, обратно. Обратно закидывайте. Все? Да будем делать ну, положи Мама, это нет не бесконечность Ди -ди -ди. тесто ну все друзья мы а, сделали наши пельмешки все конечно остановка смотрите какой большой пельмень дети сделали Сейчас будем кушать. Друзья, а вот еще большой. Самый большой. Маленький и большой. Это уже дурачились. Мы так ладно. Надоело, потому что мы два противиня, два листа больших сделали. И сейчас мы покушаем. И после мы будем делать еще холодец сегодня. Сегодня целый день у газовой плиты. Вот так вот, друзья.